Быстрее! Дайте руку! Дайте! На. Вот мой номерок небольшой. Я иду на завтрак. Так, ключи возьму. Вчера Серега повредил ногу. Пойду поинтересуюсь, как у него дела. Вот наши тайки стоят. Все хорошо. Вот такое вот утро Калифорнийское идем на завтрак. вся группа, кроме нас троих получат втык за то, что опаздывают на сборы договорились в 7 часов выезжаем, уже 7-10, никого нету так, значит, мы в Волмарте накупили всякое барахла, еды, воды, напитки, мясо уголь, розжиг сейчас приедем в национальный парк на пикник и будем готовить вот так вот, значит, мы покупаем продукты, самообслуживание. Андрей, что, ты чувствуешь кассиром? Я сейчас та бабка. Че он опять? Думал, он... Вот мы въезжаем в национальный парк Юсемити. Тут небольшая пробочка. Сегодня суббота. Каждый парк, вот такой вот есть проездной, он на год выдается. Вот у нас до мая 2017 -го года. Это проездное дает право посещать все национальные парки Америки. Вот у нас есть такой и в другой машине такой есть. Вот мы въезжаем уже в национальный парк Евсемити. И знаменитая арка въезда в парк. Два камня и в них выбита такая дорожка. И вот мы уже в парке. Стали вторым рядом. Плохие людишки. Но мы так долго сюда летели, так долго сюда ехали. Так что уж простите нам такую штуку. Вот знаменитый водопад Юсимити. Сейчас его будет видно из-за деревьев. Это наша первая остановка. Вот такие есть потрясающие горные вершины, пики. Что, как, нормально? Не устал? Ой, хорошо. Супер. Но мы сегодня весь день по парку катаемся, ну как бы так, лай, в лайт режиме. И вечером тоже часа два до отеля. Здесь у нас будет парк-пикник. Это Йосемити Фолз. Самый высокий водопад Северной Америки. Вот он, водопад Йосемити. Потрясающий вид. Вот такая тропинка к нему ведет. Сейчас пойдем по асфальту на дорожке туда, а обратно по дикой, через лес. Там у нас машины припарковались. Он здесь сфотографируется на фоне водопада. Вот он, водопад Есемити вблизи. Это нижний водопад. Там верхний, его отсюда не видно. Огромное количество детей, мочат ноги, купаются, развлекаются. Конечно, весной здесь не так, но сейчас лето, жарко. Еще и суббота. Вообще круто. Серега дает интервью вот здесь толпа людей ходит косуля и даже не боится нас на покушек покушай курочку кое эти нарвал траву вкусную вкусную олененок косу косуленок давай давай попробуй ну вот ну вкусно же, вот, вот же тебе вкуснятина, смотри. Прям вот полтора метра. Теперь понимаете, почему в Америке распространена охота с луком? Потому что тут можно с камнем можно, на них с камнем можно охотиться, да, не то что с луком. Короче, поставили фрукты, овощи, мясо. Сейчас угли зажжем, пожарим миско. Купили вот угли, розжиг, венца. Сейчас будем отмечать. Пойдем купаться еще. Вторая порция жарится. Курица, сосиски, бургеры. Он там работаем на две сковороды. Олег, шеф-повар, Олег. Ну что, как? Получается? Отлично. Работаем на две сковороды, да, как в настоящем ресторане перспективное место перспективное место да у проходное проходное место так все кушают вегетарианцы сидят отдельно Нет, со, всеми. со всеми но отдельно так, ну так фрукты овощи и огонь Uh -huh. the map, the route, они приехали из Южной Африки yeah. на этой машине. Посмотри. Вот их маршрут. Вот они начали отсюда, ехали Обалдеть. по всей Африке. Проехали через Европу, через Россию, Россию Азию, да. Австралия, Потом уплыли в Новую Зеландию, потом уплыли в Южную Америку. И сейчас они, вот смотрите, они были на Аляске, вот здесь, да. Да? Это, это просто это пипец. вообще бомба. Браво. Да, супер. Просто бомба, бомба, да. Да. да. Вот их карта, прикиньте. Да, люди, людям, да, 65 да. лет они проехали всю, overlander всю, overlander. всю... Кто захочет, там зайдите, посмотрите, ребят. Oh, проехали Давай всю, всю, всю землю. Машине, всю. Сейчас, да, слушайте, вот такая тачка, Overlander называется. 325 тысяч проехали. Прикинь вот этот маршрут. Вот тачка выдержала. Интересно, сколько раз сломалась? Вот такая вот у них, короче, это это как дом на колесах почти что. Здесь у них маленькая кухонька, там спальня. Вот здесь спальня, здесь они водят, вот здесь у них внуки. Сандтраки. Бенц, запасные шины. Вот эти шины прошли 300 тысяч километров. Нормально, неплохо. Газовые горелки, лопаты, все как полагается. Блин, вот люди да, отдыхают. Просто вышел на пенсию, продал дом, купил тачку и поехал путешествовать по всему миру. Вот так вот надо встречать старость. Здесь, конечно, мусор надо выбрасывать в правильно отведенные места, так сказать, да? Да. Сначала ты должен сдать тест о том, что ты не медведь. Только после этого мусорная корзина тебе откроется. Вот этот тест, он очень простой. Попробуй открыть карабин. Да. Называется. Ничего себе. Все, карабин открыл. И дальше... Ты не медведь. И дальше вторая часть теста. Потяни. Все. Как мусор да, раз, два. Вот от нас 4 пакета. И, все это. и вот обратно мусор. закрываем. Да, все. Все. Вот теперь медведи точно не достанут. Ребята. Видишь, написано, использую карабин, сохрани медведя, потому что они едят мусор и тем самым набег... навлекают на себя беду, потому что их отстреливают, если они очень часто питаются в местах скопления людей их приходится отстреливать, потому что они становятся опасными для людей. Ну, они охраняют свою еду, свое место кормежки. Ну, да, да, так, все, мы загрузились. Вот, проверяйте, после себя идеальная чистота. Все убрали, везде мусор весь выкинули. Ребят, ну это так же не сложно, правильно? За собой мусор выкинули. Каждый сделал маленькое дело, и чистота везде, везде чистота сохранена. Будьте чистыми, убирайте за собой мусор. По песку на, на обратной стороне. Вот мы вышли на местный пляж нудистский. Вот там два нудиста уже готовятся в кустах. Вот здесь еще нудисты собираются. Вот так вот, в таких видах купаемся. Вон там натуралисты, да. Вот прямо возле нас утки плавают. Прям сами подплывают, видимо ждут еду. Давай. Где? Давай. Разрекン, давай. Не, Показывай. Вот, смотри, вот, вот. Как на Аляске. Здесь была золотая Видишь? лихорадка, между прочим, сто лет назад. Пос... Вот, да вот, да вот, вот, смотри, смотри. Я тебе серьезно говорю. Вот, вот. смотри. золото настоящее? Так золото настоящее. это телефон. Класс. Короче, продать нельзя. Вообще класс. Просто Ребят, это стоит того. Вон, заплыв. я это, это спортивный тренажер. Да. <смех> что ты снимаешь? Что снимаешь. Вот мы быстрее. в парке Йосемити. Дай руку, дай, дай, дай, дай, быстрее, падаю, падаю, падаю, быстрее. Дайте руку, дай, на, дай! На. <смех> <смех> <смех> <смех> Все, Симонова больше нет с нами. <смех> Снимает всех Макрина, на этой скале. Вот вид на долину Йосемити. А, Бэкстейдж. Вот так вот у каждой точки мы проводим по 40 минут Все друг друга фоткают еще да, Она еще тут не дает Она вторую не берет, пока я тут не съест Какая? Я Это белка-робот прямо Последняя наша главная точка в Национальном парке Йосемити Прекрасный вид на всю долину Юсемити. Счастливые лица. Вот эта скала называется Half-Dom. Перевод с английского полкупола. Видите, она как полкупола. Uh -huh. Half? Half. Ну, половина. Дом — это купол. Вот водопад Йосемити, на котором мы были. Это верхний водопад, а мы были у нижнего водопада. Mm -hmm. Ничего себе! Вот там же у нас части. чуть левее, да, чуть левее у нас был пикник. А вот здесь прекрасное место, чтобы сделать... Обалденную фотографию. Что мы сейчас с Сашей сделаем, да? Вот там вот мы сейчас пойдем. И чуть-чуть поснимаем. Сейчас, надеюсь, меня никто не штрафует. Там, если вы видели, была табличка Do not enter. Для Америки это равносильно огромному забору с колючей проволокой. С той стороны надо. Стой. Да. Ну, давай, прямо. давай. Вопроси кого-нибудь там. Вот только что я сфотографировался. Вот здесь. Это было реально страшно. Сейчас это Серега идет. Не, реально стоишь там реально очень страшно. Там еще это ветер сильный. Туда, и все, от ветра. Там еще ветер сильный. Идем смотреть медведя. Все так, все держимся группы, никто никуда не отходит. Можно взять палку в руку. И идем его смотреть. Кто первый увидит медведя, тому приз. Только на змею не встаньте. Где? Она сказала просто осторожно Один тут справа Вот здесь А один вот здесь слева Их два Так Вот здесь и здесь Только не шумим Идем аккуратно Да Так мы подходим медведю сейчас будем его фотографировать вон мужик стоит и где-то он стоит возле медведя наверное но места здесь хорошие медвежьи так, вон он ходит небольшой небольшой Вон он ходит. Видите, ребят? Это небольшой медвежонок. Тут еще мама должна быть. Нему годик, наверное. Не больше года. Ну, может, максимум два. Вот. Только не шумите. Тут второй еще где-то есть. Аккуратно. Да, нельзя вставать между мамой и медведем И это молоденький медведь Тут где-то может быть еще его мама Поэтому надо держаться группы. Да. Да, да. Вот он ходит, гуляет Грызет траву ну снять. Ходит 25 метров от нас до медведя 25 метров Нас, слишком, нас слишком много Нас слишком много, Мы чтобы он Мы как охотники замедлились Не, не, направо не идите, не идите направо Пошел, пошел, пошел пошел. он, да, Вот он, ребята Вот здесь целая, целая делегация здесь, все снимают, фотографируют. Фотографируются с медведем. Когда будешь преследовать медведя? А он будет убегать от тебя. Так, кто в какашку медвежью встал? Я. Yeah. Зачем? А, ну ладно, ты не в нашей машине. Yeah. Вон он уходит. Уходит, да, в чащу, в чащу пошел. Ну мы за ним уже не пойдем тут в чаще. И тут уже без вариантов, да. Тут, тут еще справа один должен быть. Мы можем сейчас назад вернуться, поискать его. Женщина сказала, что их тут два. Ну вот один точно пошел, да. Партизаны выходят из леса.